Привет, с вами интернет-магазин Керамис. В нашем новом обзоре мы расскажем вам о смесителе для умывальника «Импреза Брислав» с артикульным номером 05-245-В. компания Impress ⁇ это производитель качественной сантехники и, в частности, смесителей для дома. Данная модель является однорычажным смесителем под врезной вид монтажа. Высота смесителя 13 см. Вес смесителя 1 ,330 кг 330 грамм. Материал изделия ⁇ латунь. Тип излева смесителя стационарный. Цвет модели белый хром. Аэратор в данном смесителе от немецкого производителя Neoperl. Расход воды при использовании данной модели 7 литров в минуту. В комплект поставки входит собственно сам смеситель, гибкие шланги подвода воды, монтажный комплект, инструкция по монтажу и гарантийный талант. Гарантия на модель составляет 5 лет. В данном смесителе использованы испанские картриджи «Седал» размером 35 мм. Что гарантирует качество продукции, точность регулировки струи и температуры воды, как при низком, так и при высоком давлении. Продукция импресса это качество, утонченный дизайн и функциональность. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями.